Всем привет, снова и мы играем в Костя Легвит, но теперь это уже про квадрат, и, ну, давайте, начнем. интересно, что тут будет, О, музыка уже странная немножко, нажимай кнопку, пока двигаешься, а, это буст, ну, как и называлось сначала, понял, Вора... в фиолетовую штуку не падать, квадрат должен помочь кошке это то что он решил делать Фе. оранжевые штуки так умирают странно это то что он должен делать оранжевые штуки они как-то не знаю с таким звуком мир пытался замедлить его я говорю они с таким звуком странным падают не знаю. Ну и музыка тоже какая-то. Но он должен был продолжать двигаться. Ладно, сейчас не буду говорить слишком много, чтобы вы понимали. О, это штука дала время, спасибо. <звук> ну, чтобы вы понимали, что там говорю я, а что тайм. Ну, вроде пока не сложно, но пока непонятно. Мир, в котором был квадрат... Э был тих только звуки которые существовали принадлежали таймеру и смертям объектов которые были выкинуты в фиолетовый огонь но был еще третий звук звук чего-то умирающего далеко-далеко отсюда это кошка наверное ну а кто еще квадрат не знал где он был чуть не выкинул, у меня фиолетовый огонь. Но ему не нужно было знать. Это он сам себе, что ли, говорит? Хотя вряд ли бы он стал себя в третьем лице изображать. Это, скорее всего, тот же диктор, который про кошку говорил. С точнее, с ней. Эта штука выглядела знакома. Я нажал. А, и тут открылся проход. Понятно. Э -э квадрат дал вещь из вещь из своей жизни. Имбер дал квадрату прогресс. Это было холодно. Они все улетели в яркий огонь. Квадрат замерзал. Что-то не похоже по нему. Но он должен был продолжать. И это что попало все-таки. Так, вот здесь осторожно. Слева справа О, наоборот так там огонь внизу хорошо значит тут замедляемся и вправо да отлично э -э, мир выглядел что похоже что мир становился более агрессивным Ага. Вот эти прессы не хотелось бы под них попасть не знаю что со мной будет но ничего хорошего точно Сил много его жизни. квадрат Квадрату нужно было дать э, это. Так, ну тут мы можем упасть. А сохранение есть уже. Нажал. Нажал. Отдавая свою жизнь, мир бы дал квадрату прогресс. Не совсем правильный перевод, но хоть какой-то. Это ж лучше, чем ничего не понимать. Так, не то а вот последняя кнопка Квадрату нужен был прогресс ну, пока что я еще ни разу не проиграл не закончивать время мир становился холоднее и холоднее хорошо что я еще ни разу не умер ну один раз только И у меня еще ни разу не закончилось время. Ну, я думаю, что я тоже умру. Я так уже знаю эту игру, что тут... А, так, извини, чел, я злоробот. Я не против поиграть, но не сейчас. Вот все, даже интернет отключу. Я не могу вам показать, как мы играем, ведь... Я ж не на компе, так можно было бы Голосовой голосовой с ним связаться и играть одновременно и говорить с ним. Ну, как делают многие ютуберы, снимают с кем-нибудь. Но я так не могу, у меня на телефоне только либо слушать, либо играть. Первая фаза была завершена. Теперь к следующей. Фиолетовая кошка здесь все делает. Ну, надеюсь, она просто стоит. Что-то изменилось. Да, теперь мы прыгать можем, да. Квадрат не мог больше использовать, пуст. Но он вот прыгать. Ага, там не пройти. Ладно, значит, просто упаду, подожду пока там. Упаду и снизу можно пройти. Потому что тут вряд ли сверху получится пролететь. квадрату дали возможность прыгать так бомбы отстаньте но его способность использовать буст была забрана почему ну потому что не может тебе все так просто даваться я думаю ничего из этого не значит когда это начнется что это квадрат заметил что вор World... Мир выглядел по-другому. О, я видел кнопку. Нам нужно, получается, сюда прыгнуть. Это а не... Хорошо. Сейчас. Не сейчас. Сейчас войдем Так. И здесь я просто прыгаю, да? Отлично, я завис. Может быть, он просто это представил. Скорее всего, потому что я ничего не слышу, чтобы менялось вот здесь. Ну, может, он что-то видит, чего я не вижу. И почему эти штуки всегда стоят в конце? Нет. Мир точно поменялся. И как же он поменялся? Скажи мне, я не вижу. Здесь просто труба вверх. Ладно. Так куда вправо? Ну нет, влево. Или вправо. О, лава. А теперь я прыгаю. Э -э, субстанция пола э -э, жестоко, ну как жестоко, но жестко кинула его вверх. Это причиняло боль, много боли. Так, а здесь как? Ага. Здесь я должен сразу упасть туда, понятно. А внизу? Внизу ничего. Ну, "violently" ли это такое слово, я не, не знаю, как тут правильно перевести будет. Ну, скорее всего, жестоко, безжалостно. Ну, вот, безжалостно будет лучше. Ну, квадрату надо было продолжать. Что-то не похоже, чтобы ему было больно, когда он при кошке... ...там... Ходил по этой лаве, ему вообще было пофиг. Так еще. Квадрат в секрете надеялся, что это был последний раз, когда он встретит это. Конечно, нет. Теперь субстанция кидала вокруг другие объекты. Квадрат знал, что ему было больно. Но он не мог помочь им. Ну, вообще-то, ты мог их оттолкнуть оттуда. Ну, ладно. О-о-о. Больше насилия. Да уж. Они там спавнится еще и сразу же их встречает это. А если им больно? Представляю, какого-то. Опа, это что? Так, непон. Ч у меня время крадешь, слышь? Я... У меня. У меня все осталось три секунды. Эти штуки крали время. Да вижу я уж что они крали время. Я чуть дотронулся, уже 10 секунд осталось. Так, понятно. Здесь наверху тоже ловушка. По второму разу туда же. 4 секунды осталось. да Вы издеваетесь, как я должен до туда успеть дойти. Я только чуть вот дотронулся. Вот я не понимаю. Вот я. Она встала на меня, и, получается, я потратил свой секунд 5. А когда он не мог подвлечься этим штуком, трогать его, но когда я просто скакнул на эту штуку, у меня отнялось секунд 20. Ему нужно было быть очень осторожным. Да. Так, что здесь? Их два. Их... Нет, он один там. Эти штуки могли все разрушить. Хотя нет, кажется, все-таки там было два внизу. Ну ладно. Я надеюсь, что их больше не будет. Хотя, я уже знаю, как этот мир устроен. Скорее всего, будет. Следующая фаза была завершена. Мне кажется, тут все-таки кошка причастна. Ого, я могу останавливать время. Это было интересно. Все останавливалось для квадрата, когда это происходило. Да, это для него, наверное, выглядит странновато. Для квадрата это выглядело так, что время немножко пропускалось. Разве он не сам это делает по сюжету? так стоп зачем зря сюда пошел зря сюда пошел квадрат боялся пропускать время ну да потому что ему это очень нужно ведь у него время ограничено он не мог это контролировать ну и это тоже 5 4 3 2 да ладно да там же вот все вот там выход был Ugh, ладно все все давай по-быстрому пропускай меня так так, так, вот, так вот неудобно стал и снова у меня осталось три секунды 3 2 О, я проскочил сверху отлично комнаты становились более хептик э, угловатыми да так это переводится мне не нравится она двигается так резко я даже среагировать не успеваю я просто ладно лучше просто почаще вот так вот останавливаться чем умирать более изогнутыми это слово я уже помню из прохождения самой игры помните когда там мир был очень извилистый как лабиринт и маленький а вот это уже а нет я думаю мне тут перепрыгивать придется о нет, мне кажется, все-таки дальше так будет. Меня заставят прыгать на этой ламе, паркурать делать. Надеюсь, что нет, но, кажется, все-таки придется. Потому что этот мир более жесткий, чем мир кошки, где она жила, где ее хозяин заставил жить. Ох, я потратил все время, падая сюда вниз. Наверное, все-таки с левой стороны было покороче. Комнаты также становились более агрессивными к квадрату. Так, тут снова эта штука хорошо. А, тут сохранение уже. Блин. Ладно, все. Все, я понял. А, слева действительно легче. Да, действительно, тут просто, просто катиться по стене. И все. Отлично. Так, а что справа? Ничего, зря время потратил. Ладно, попробую пройти. Сейчас, попробую. А, я, я, здесь. Не, все, я сейчас не успею. Даже если я. А, эта штука, вы видели, она просто взяла и удалила эту платформу, на которой должен прыгать. Да, эти квадраты действительно очень агрессивные. Все разрушают буквально даже лаву. Так, в этот раз я постараюсь поаккуратнее. Ого, вот как я хорошо прошел. Они просто мимо меня прошли. Так, я надеюсь, в этот раз все будет более удачно. Так, я знаю, там штука внизу. Давай иди сюда. Так, ты идешь вниз, а я сюда. Отлично. Сейчас она надеюсь, не прям под меня пройдет. Нет, я ее даже не вижу. Но почему? Почему они стрелялись более агрессивными? Этого никто не знает. Возможно, кошка Ферида знает. О, Ф прикольная комната. Но я отсюда уйду лучше. Мне не нравится вот это. Квадрат чувствую, что конец был близко. Скоро его миссия начнется. А это, то есть, было до того, как игра как бы началась с кош про кошку или как? или это отсылка на вторую часть, в которую я не играл еще. увидим, увидим. может быть в части ну вот, вот дополнительный сброс расскажет про вот про квадрат. или же во второй части будет объяснение, я не знаю, я не играл. почему он тестировался так? И, кстати эта штука она, она ходит вперед-назад еще и кружится, видите? Очень странно ее движение выглядит, когда я тоже двигаюсь. Вот он паркур, про который я говорил. Дальше он будет гораздо сложнее. У него не было никаких этих сил, когда миссия началась. Да, он все-таки, кажется, говорит про миссию, как про то, что было то, когда он появился у кошки в мире. Так вот, фиолетовый квадратик, ты мне чуть-чуть мешаешь. Можешь ты уйти? Спасибо. Так, сейчас тут. А, я тут. Ладно, теперь хотя бы примерно помню, как там все выглядело и смогу это, надеюсь, пройти. Так, если вот эта штука мне не помешает крутящаяся. Ого, вот тут меня сейчас подбросило. А, эта штука фиолетовая не должна была сбегать отсюда. Она из-за меня сбежала, потому что ударилась об меня, понятно еще эти меня стопят, нет, все, я сейчас я, я проиграю так, налево, направо, вниз не, все, я вижу вон там вот конец, но я чуть-чуть вот не успел чуть-чуть еще бы немножко и я бы прошел все, сейчас пройду, сейчас пройду, сейчас точно пройду меня сейчас ничего не сможет остановить ну, вообще-то может фиолетовый огонь, но я надеюсь что в этот раз он меня не тронет да все наконец-то вот он паркур вот он комнаты стали более сложными да теперь тут везде это лава будет но квадрат должен был продолжать я надеюсь это уж был точно последний раз когда мне заставит прыгать хотя я вижу там Перевернутый Похоже, что дед Похоже, что я снова буду прыгать По этим оранжевым штукам Которые делают больно квадрату. Я не могу даже время остановить Эта штука слишком быстро Меня режет Да, это то, что я думал Это то, что я думал Сейчас напряжу прыгать. прыгать Надеяться на удачу И в последние секунды меня впустили спасибо ладно тут нет тут немного сейчас я быстро пройду отсюда сюда налево оранжевые штуки извините Так, и наконец-то это а ну не так уж сложно кстати я думаю будет сложнее но самое сложное это ориентироваться так когда эти штуки так Подбрасывать непредсказуемо еще и квадратом управлять трудно ничего себе большой квадрат очень большой квадрат он кажется крайдет у меня время когда это же проходит сквозь меня эти штуки двигаются кстати когда проходит ровно одна секунда интересно М -м, меня ставили лаву спасибо холоднее холоднее там было написано а так, а, я понял, хорошо. Сейчас за мной приедет коробка. Я должен буду сесть в нее. Где ты, где ты? Оп! Так, пошли быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай, давай. Давай, 5, 4, 3, 2, 1, давай, давай, давай. давай. Блин, почти же, почти. Ладно. Так, сейчас не тратим время на квадрат. Оп, хорошо. Еще чуть-чуть. Еще немного. И мы уже на месте. Так, вот снова эта штука. У меня 30 секунд есть. Я могу даже умереть раз, а три. Но я не собираюсь сейчас это делать. Так, вот она. Так, сейчас подожду, пока уедет. отлично. 20 секунд еще осталось. Еще одна комната. Последняя, надеюсь. Да вы издеваетесь. Зачем было делать вот это? Вот. Мне вообще кажется, что я не двигаюсь. Хотя не двигаюсь. Медленно. Очень. Ну спасибо, что хоть не фиолетовые штуки спавнишь. Хотя они могли бы это сделать. Так, что здесь? О, нет, это кажется. Да, это паркур. Последний в этой игре паркур. О, нифига мне кинуло. Блин. Блин, как я должен был это предусмотреть? Так, так, так, так, так, где, где, где, где, где, так, так, так давай, давай, давай, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, Что где, где, где, где, Заставить кошку где, где, где, где, где, где, Почему? Это кошка, кажется, спрашивает. Потому что фиолетовая сказала ему. А, так это ее все были проделки. Э -э Заставить кошку чувствовать поможет ей. Верно? Я не знаю. Это конец да это конец компаньон Уровни сделаны вот этой вот студией, студии последней четверти ну что ж это было интересно хоть и коротко не помню что мы так быстро проходили игру ну саму игру ну ладно Спасибо вам за то, что поиграли. А вам спасибо, зрители, за то, что смотрели. Спасибо тем пяти людям, которые меня смотрят. Ой, возможно, скоро выйдет видео про War А возможно, не выйдет, потому что мне лень. Ну и через неделю, как обычно, ждите прохождения последней части. Которая называется «Сброс». Но это конец. Это конец для кошки, но не конец для нас, ведь есть еще вторая часть, которую я пройду, возможно. Прощаюсь с вами.